Всем привет, друзья! Сегодняшняя история будет о покупке самого дешевого автомобиля, который мы когда-либо покупали в Европе. А все началось с того, что один человек выставил объявление в норвежской фейсбук-группе по продаже автомобилей. В этом объявлении было указано, что автомобиль продается на литовской регистрации на территории Норвегии. Соответственно, автомобиль на литовских номерах. Я заинтересовался, я и подумал, а почему бы и нет? Литовские номера, мы в Норвегии. А учитывая тот факт, что много лет подряд мы занимались доставкой автомобилей именно из Литвы, в Украину. И этот автомобиль, который был в Facebook-группе, очень сильно мне подходил. Renault Laguna 2002 года выпуска на механической коробке передач, шестиступенчатая механической коробка передач. С моим любимым двигателем Renault 1.9 турбодизель. Покупаем билет на самолет и летим в город Берген. Проспал на автобус, который едет в аэропорт. А следующий автобус будет не скоро, примерно аж через час. Или через 40 минут. Для того, чтобы успеть, нужно в темпе пробежаться до другой остановки. И до вылета сейчас остается примерно один час времени. Вот бегу. Ну, бег это полезно. Это же здоровье. Так что все нормально. Всем хорошего дня. Добежал, успел. Осталось 4 минуты. Ждем. 70-ка едет прямо в аэропорт. Регистрацию на рейс можно пройти в терминале самообслуживания в аэропорту, можно пройти на стойке регистрации, а можно пройти онлайн на сайте авиакомпании, так как это сделал я. Самый удобный и простой способ. Время 7:56. До вылета еще целых 20 минут. Все нормально, а вы переживали. В аэропорту есть банкоматы. В наличии в полном ассортименте любая валюта Крона, доллар, евро, франки, лиры, все что хочешь Когда до вылета целых 20 минут, то можно идти даже не спеша в разбавочку Другая история, когда самолет уже взлетает и ты за ним бежишь такой, прямо запрыгиваешь Со взлетной полосы прямо в самолет и... Бэджи, открой дверь. Открой дверь. Я пытаюсь! Это экстремально, да. Когда до вылета 20 минут, то в принципе можно уже никуда не спешить. Сегодня на работу лечу на Boeing 737 Norwegian Airlines <масшедший> место 19F прямо на крыле сижу. ту bergen первое знакомство с автомобилем на заднем правом крыле имеются такие дефекты повреждения здесь вмятина здесь также уже пошла коррозия крыло ржавеет гниет замятость порога имеется резина зимняя неплохая резина и это хорошо потому что путь предстоит через довольно Такие экстремальную дорогу Через горные перевалы Тормозные диски ушатанные Их просто нету Тормозные колодки передние Еще процентов 70 остаток есть Живые колодки Задние тормозные колодки Процентов 60 остаток Тормозные диски Конечно же ржавые Стандартная ситуация Диски от автомобиля Volvo. Кстати это диски оригинальные Вольвовские и они подходят, оказывается, по разболтовке на Рено Лагуну. Здесь губа висит. На крыше здесь также уже рыжики отсколов. Лобовое стекло целое. Это радует. Фары передние фары чистые. Судя по всему, их полировали. Чистенькие, красивые фары. Салончик очень грязный. Все такое вот страшно даже прикасаться. Здесь Прокурено Здесь порвано. Здесь грязно. Резиновые коврики. Очень-очень все грязно. Просто до безобразия грязно. Требуется лампочка в переднюю левую фару. Она перегоревшая. Вот такая пепельница. Очень грязная. Очень плохо здесь пахнет. Все в шерсти. У предыдущего владельца две собаки. Вот столько много шерсти Эти собачки оставили На память В багажнике Знак аварийной остановки Какая-то шума или теплоизоляция Домкрат имеется Это уже хорошо Какая-то аптечка Много-много-много шерсти Собачьей Запаска полноразмерная Нокиан Не знаю накачанная или нет это неизвестно здесь вот так вот все это выглядит, вот такое вот все, такое подушечки есть и сзади какие-то подушечки и даже потолок не отклеенный, не провисший просто очень-очень грязный вот так здесь на переднем сиденье все в шерсти, все в собачьей шерсти, ее очень сложно вычищать очень много грязи, просто до безобразия много грязи, какие-то тараканы, какие-то листья, в бардачке что-то там лежит, вот так вот. Спасибо владельцу, он подарил мне вот этот держатель для телефона, потому что ехать мне предстоит долго и далеко, эта штучка будет удобна. Капот открывается вроде бы, ключ-карта одна. шестиступенчатая механическая коробка передач кнопочка старт-стоп нажимаем держим автозапуска нету горит датчик давления шин ошибка по давлению шин мотор работает это уже хорошо по посторонним шумам. Ничего не понятно, ничего не слышно Потому что все дребезжит, все тарахтит Все в масле, залито маслом Просто везде и повсюду Крышечку мы сейчас открутить не можем Потому что нет ключика на 10 Но я думаю, что там тоже будет все в масле Все будет залито маслом Вот такой вот автомобиль На капоте имеется даже шумоизоляция нужно долить немножечко охлаждающие жидкости может быть не немножечко а много пока непонятно нужно будет проверить уровень масла аккумулятор со слов владельца вроде бы живой хороший заводится в любой мороз в любой норвежский мороз не работает одна передняя левая фара Ближний свет не работает, это нужно сейчас устранить обязательно, требуется лампочка H7. В общем-то, вот такое состояние, непонятное какое-то состояние автомобиля, непонятно куда он сможет доехать, у него нет буксировочного троса, и даже если я куплю буксировочный трос, то у этого автомобиля нет крюка, за который можно было зацепить этот трос. И у него также нет фаркопа. Сейчас идем в магазин, покупаем дистиллированную воду, а может быть, охлаждающую жидкость, литрушечку моторного масла на всякий случай, на доливочку и, возможно, еще и баллонный ключ на всякий случай, если вдруг придется открутить колесо. Дистиллированная водичка Бельтема, которую я уже залил в расширительный бачок, примерно ушло грамм так 700. Баллонный ключ, самый простой, самый обычный. Не знаю, пригодится или нет, но пусть будет. И литрушечка моторного масла, какого-то непонятного масла Бильтема 5 в 30 синтетика. Но у него хотя бы есть допуск, рыно, и это уже тоже хорошо. Осталось найти лампочку, и можно выдвигаться. Еще было бы очень хорошо, если бы работала... Зарядка, кстати, этот ключ лежит, но это муляж, он никак не связан с этим автомобилем, это просто муляж. Давайте попробуем включить вот сюда, включаем зажигание. О, да, зарядка работает и это очень хорошо. Хорошо. Пробег написан на отдоме 325 тысяч километров. Какой-то на самом деле реальный родной пробег неизвестно, непонятно. Об этом история умалчивает. Я даже не хочу, честно говоря, и проверять пробег, хотя, возможно, и прочитаю. В общем-то, едем, едем. Автомобиль едет. Купил лампочку самую дешевую, которая была в автомагазине. Это Ostram H7. И стоимость этой лампочки 149 крон. Это примерно 14 евро. Это самая дешевая лампочка, которая здесь была вообще в, в Норвегии, в Бергене. Вот такие цены, да, это Норвегия. Для лампочек лампочек требуется целая эпопея происходит. Но при этом у автомобилей Рено с моторами 1.9 дизель, как в этом случае, хорошие двигатели. Это миллионники, которые при своевременном обслуживании и правильном уходе реально ходят миллион километров. Они ставятся на микроавтобусы Рено Трафик, на другие автомобили, которые уже за много лет, десятилетий, за 20 лет уже показали, что это реальные миллионники, которые способны ездить долго и надежно. Но при условии своевременного ухода, своевременной замены масла. За все время, сколько я занимаюсь автомобилями, в принципе, только два автомобиля в марки Рено подвели, свет работает, все, теперь можно ехать. Только два автомобиля были, которые подвели очень сильно. У одного Renault лагуны заклинил мотор. Причина была в том, что были забиты масляные каналы, и в связи с тем, что не было смазки правильной смазки коленвала, коленвал просто-напросто заклинил. Точнее, у него вывернуло вкладыши, и в итоге мотор заклинил. Второй автомобиль Рено, также Лагуна, э, выехала из Литвы, проехала буквально там 300 километров, у нее вышел из строя генератор. Далее автомобиль ехал на аккумуляторе часа три. Он проехал и посреди Польши ночью, посреди ночи, посреди Польши и до утра пришлось там ночевать просто посреди леса польского. Это два автомобиля, которые подвели в тех либо иных обстоятельствах. Предстоит ехать сейчас 773 километра. Навигатор пишет, что это будет 11 часов, но по факту это нужно умножать на 2, то есть это будет сутки. Впереди что-то там происходит, пробка посреди дороги образовалась, а здесь оказывается просто ремонт дороги и организовано реверсивное движение в тоннеле. И едешь такой по трассе по асфальту понимаешь что проезжаешь мимо красивого места ну как можно не остановиться конечно же необходимо сделать остановку вот такая толщина льда здесь и он уже растаивает ехал в магазин рема скупился в дорогу взял немного еды колбаса колбаса такая сыр хлеб сок вода и печенье стандартный набор дальнобойщика все можно ехать дальше пора заправиться дизельным топливом Стоимость сегодня 23 кроны, 21 копейка. Ставьте, приложите карту. Приложил карту. Ага, все хорошо, все работает. Солярочка пошла прямо в бак. 20 литров на 475 крон. Нужно сделать обязательно вот так. Ах, все равно капелька упала. Средний расход топлива. 4,8 литра на 100 километров, но это при условии, что я еду со скоростью 80-90 километров в час. Ну, в целом, этот автомобиль довольно экономный. 1,9 дизель это мой любимый двигатель у Renault. он реально экономный, плюс еще и на шестиступенчатой механической коробке передач. И еще нужно проверить давление шины обязательно. Здесь манометр какой-то очень странный. то что здесь показывает. Показывает, э, вроде бы, как 2,5. Нет, какая-то плохая подкачка. По пути посмотрю еще заправки, может быть, будет нормальный компрессор, вернее, нормальный манометр, электронный, либо стандартный, круглый. А стоимость данного автомобиля всего-навсего 200 долларов США. Да, вам не послышалось. 200 долларов США стоимость автомобиля Renault Laguna 2002 года выпуска. Если отмотаем время немножечко назад, примерно так лет на 8 назад, то я вспоминаю эти поездки, когда ты выезжаешь из той же Литвы, едешь до Киева без остановок, это 1200 километров, приезжаешь в Киев едешь опять на украинско-белорусскую границу, либо еще на какую-либо границу, делаешь перезаезд для заказчика. Я имею в виду эту историю с автомобилями на европейской регистрации, когда мы ездили на литовских номерах по Украине без растаможки. И вот в те времена я проезжал полторы тысячи километров буквально без остановок. То есть сел за руль, полный бак топлива и поехал вперед. Спустя некоторое время все-таки понимаешь и осознаешь, что как бы кто куда не спешил, остановки делать необходимо. Хотя бы через каждые 3-4 часа езды за рулем необходимо сделать любую остановку. Хотя бы на 10 минут, на 15 минут. Но остановиться необходимо, выйти из автомобиля, пройтись, размяться, подышать воздухом, может быть выпить кофе, потому что, как мы все знаем, Самый опасный водитель – это не пьяный водитель. Самый опасный водитель – это уставший и сонный водитель. Как мы видим, дорога мокрая. Периодически бывает, а бывает и везде мокрая. Бывает даже идет дождь. А где-то в горах минусовая температура, минусовая температура, мороз, минус 2, минус 3, даже минус 5 был по пути мороз. И как только стемнеет, будет очень резкий перепад температуры. То есть сейчас температура воздуха плюс 1. Ноль колеблется в этих пределах. Но в темноте сразу же будет перепад до минус 5, минус 10 периодами. В зависимости от высоты горных перевалов, от высоты над уровнем моря. И то есть вся эта мокрая дорога, которая есть по пути, она превратится в сплошной гололед. Поэтому в принципе ночью в Норвегии мало транспорта ездит по дорогам. И я никому не рекомендую ездить в ночное время суток в таких условиях когда погода переходит из зимы в весну 10 можно еще залить, чтобы было топливо с запасом, а то ну мало ли что, всякая же бывает, это дорога Эх, опять разлил Труси, не труси одна капля 11 литров на 240 крон Это что-то невероятное Длина этого тоннеля ровно 25 километров. И ты выезжаешь из этого тоннеля и попадаешь в другой тоннель, который, возможно, будет длиннее, возможно, короче. Но количество тоннелей в Норвегии невозможно сосчитать. Их бесконечное множество. Они везде и повсюду, потому что Норвегия расположена в гористой местности. Температура воздуха сейчас минус 8 градусов мороза, время 21:20. 20 и получается та история, о которой я рассказывал днем, что мокрая дорога, которая образуется в результате таяния снега, ночью превращается в один сплошной гололед. Попадаются отрезки, где просто один сплошной лед. Встречных машин и попутных машин практически не встречается. Я уже на протяжении одного часа еду просто сам один посреди гор. Найти гостиницу здесь нереально невозможно, потому что впереди, сзади, слева, справа везде одни сплошные горы. Здесь нет никаких населенных пунктов, здесь нет ничего. Поэтому сейчас ищу ближайшую заправку и остаюсь ночевать прямо в автомобиле, на парковке, на заправке до утра, а утром продолжаю свое движение добрейшее утро друзья время сейчас уже 6 часов утра мороз минус 7 уже светло погода конечно же не изменилась все по-прежнему снег гололед но уже светло и уже я думаю что можно ехать дальше вот оно, смотрите если ехать по этой дороге ночью когда мороз минус 10 это все покрыто льдом сплошным льдом сейчас вышло солнце как-то хоть немного это все подтаивает и можно ехать более-менее безопаснее уже поэтому друзья если планируете путешествие по норвегии учитывайте эти погодные факторы которые могут сыграть злую шутку будьте очень внимательны и осторожны Un peu d'espoir, У нас получилась сегодня покупка. Спустя некоторое время этот автомобиль, скорее всего, поедет в Литву и будет продаваться на территории Литвы. Возможно, будет продаваться на территории Норвегии, я не знаю. Всем спасибо огромнейшее за просмотр этого видео. Напоминаю, что вы можете подписаться на наш Телеграм-канал, facebook страничку instagram страничку и даже ТикТок-страничку, которую буквально недавно мы создали специально для вас. Всем хороших покупок, до новых встреч, пока! Субтитры сделал